Привет, дорогие друзья! Я поздравляю вас! Вы попали в правильное время и в правильное место. Конечно, это наш пятидневный марафон, который называется Про деньги. И если вы меня не знаете, скажу пару слов о себе. Игорь Мерлинком представляет. Меня зовут Игорь Мерлин. Я много лет занимаюсь тем, что помогаю людям получать доходы, масштабировать бизнес и достигать целей. Тысячи моих учеников улучшили качество своей жизни, обрели свободу и начали жить яркой, насыщенной жизнью. А вы знаете, зачем нужно обязательно участвовать в нашем марафоне? Сейчас расскажу. На марафоне. Вы узнаете про основные денежные законы и как они влияют на достаток. Вы узнаете, как избавиться от долгов и кредитов и откуда они вообще появляются. Вы получите инструменты и лайфхаки, которые помогут вам прямо за время марафона найти новые возможности для вашей денежной реализации. А как же без моих фирменных практик? Мы с вами будем делать специальные практики, медитации и ритуалы, которые помогут вам привлечь больше денег в вашу жизнь. Эти знания в сочетании с практиками дают стопроцентный результат в увеличении доходов. Главное быть каждый день в прямом эфире, выполнять простенькие задания и участвовать в нашем конкурсе. А мы с вами, дорогие друзья, разыграем очень ценные призы. Денежные сертификаты, финансовый разбор вашей ситуации, денежные суммы от 500 до 5000 рублей. И, дорогие друзья, главный приз ценностью 27 970 рублей, который получит самый активный участник. Это, наверное, будете вы. А также будет много других сюрпризов, которые мы для вас подготовили. Чтобы наш пятидневный марафон прошел еще более мощно и эффективно, обязательно выполните короткое предзадание. Вы помните одно из денежных правил – деньги приносят люди. Знакомьтесь с людьми и общайтесь, и вам это будет приносить деньги. Именно поэтому, дорогие друзья, давайте познакомимся и прорекламируем каждый себя. Кто-то найдет клиентов, кто-то найдет коллег, кто-то найдет приятное общение, новых партнеров, активных земляков, а кто-то может быть даже найдет свою любовь. Каждый точно найдет своих единомышленников и друзей. Для этого, дорогие друзья, напишите в комментариях о себе. Представьтесь, чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь и прокомментируйте не менее пяти участников. Может у вас общие интересы, похожий бизнес или вы из одного города или просто понравилось, что человек написал. Это задание я буду выполнять вместе с вами, дорогие друзья. Так что не удивляйтесь, что я вам напишу. Познакомлюсь с самым активным. На этом все дорогие друзья, с вами был Игорь Мерлин, пока-пока.